Дай человеку шанс, все могут оступиться, Дай человеку шанс переписать сюжет, Ведь в темноте легко любому заблудиться, Но утром настает для каждого рассвет. Дай человеку шанс, вкус жизни ощущая, Свернуть с кривой тропы на твердый верный путь. Ты выслушай его, за плечи обнимая, И слепо не суди, а просто рядом будь, По волосам погладь горячую рукою, и загляни глаза, ведь не солгут они, Мы видим иногда лишь только напускное, И редко узнаем, что спрятано внутри. Как просто осудить и не порастить ошибку, И мимо проходя не подавать руки, Но, может быть, спасет его твоя улыбка. Дай человеку шанс не сгинуть от тоски, Не слушай никого, иди своей дорогой, Быть может, это Бог тебя ведет к тому, Кому так нужен шанс и теплоты немного, чтобы в омуте проблем остаться на плаву?